Добрый день всем. Пожалуйста, напишите в наш чат, все ли хорошо со связью. Дайте обратную связь. Поставьте плюс, если все хорошо, и минус, если есть проблемы со связью. Да, да, вижу, что все у нас отлично. Мы с вами начинаем. Сегодня мы поговорим про участие в закупках с применением норм национального режима. Я сейчас включу демонстрацию. Итак, сразу хочу предупредить, что так как мы с вами столкнулись с такой интересной ситуацией, буквально в интересную эпоху мы с вами живем, конечно, я не могла эти темы обойти, которые столь актуальны сегодня, поэтому я их постаралась органично интегрировать, нашу сегодняшнюю тему, и мы с вами в том числе в рамках нашего вебинара поговорим о том, какие изменения на сегодняшний день актуальны. Ну, это будет буквально в обзорном варианте, потому что еще не все, однозначно не все нормативные правовые акты приняты, но уже есть задел, задел определенных изменений, которые вступили в силу, то есть, соответственно, они уже применяются в условиях текущих реалий, и, соответственно, мы живем с вами в этих новых условиях. Итак, основная тема у нас сегодня – участие в закупках с применением норм национального режима, но в том числе мы с вами сейчас буквально в таком экспресс-порядке рассмотрим часть изменений, которые уже приняты, которые применяются. Итак, сразу хочу обратить ваше внимание, что конечно, я рекомендую следить за теми нововведениями, которые сейчас повсеместно происходят. Буквально практически каждый день либо раз в несколько дней издаются новые нормативные правовые акты, издаются новые законы, постановления правительства, и нам, как специалистам, которые непосредственно работают в закупках, конечно, важно отслеживать все изменения. Один из последних федеральных законов, который был принят, который существенно скорректировал порядок работы поставщика и заказчика, соответственно, это федеральный закон от 8 марта, Вот казалось бы, праздник, но тем не менее, в праздник был подписан закон за номером 46, внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты законодательные акты Российской Федерации, и в том числе этот федеральный закон затрагивает также и работу заказчика и поставщика в сферу контрактных отношений. Вот здесь будьте внимательны. Часто на сегодняшний день задают вопрос, какие изменения произошли с учетом именно 46-го федерального закона. Вот те изменения, которые здесь в данном случае изложены на слайде, это изменения в 44-й федеральный закон. Конечно, и 200 23-й федеральный закон не остался в стороне, о нем я тоже сегодня скажу. 44-й федеральный закон, так как он все-таки более жестко регламентирован по сравнению с 223-м, соответственно, он и требует априори более существенных изменений в каком-то роде предоставления большей свободы деятельности для заказчика и для поставщика. Ну и, соответственно, 46-й федеральный закон вот такие поблажки, такие изменения как раз ввел. А вообще, закон достаточно объемный, если мы его открываем буквально с первых статей, мы видим отсылку на другие законодательные акты, на изменения, которые в том числе произошли в других законах, и не все относится к закупкам. Поэтому здесь я вам рекомендую смотреть, начиная с статьи 8, в статье 8, соответственно, то, что интересует в первую очередь заказчиков и поставщиков, и вкратце я сейчас изложу, в чем суть. Ну, я думаю, что уже все наверняка, к сожалению, на себе ощутили последствия той ситуации, которая в данный момент времени происходит. И, соответственно, правительство приняло ряд экстренных мер в, в части поддержки участников закупок, участие, возможности пересмотра существенных условий контракта. И вот таким образом был принят 46-й федеральный закон, который предусматривает, во-первых, возможность увеличения максимальной цены контракта годового объема закупок отдельных наименований по медицинским изделиям, также возможно предусмотрение соответствующим нормативным правом актом, право списания неустойки, которое начисляется по контракту. Вот здесь будьте внимательны, пока еще нет законодательной базы, нет оснований, однозначно, соответственно, если есть такой задел, задел в отношении возможности списания неустойки, как это у нас было в период коронавируса, как это у нас было еще ранее, соответственно, здесь тоже однозначно будет прям буквально в скором времени издано, скорее всего, постановление правительства, в котором будет указано возможность списания неустойки, то есть возможность списания той неустойки, которая была начислена. До 31 декабря 2022 года медицинские организации получили право закупать. У единственного поставщика лекарственные препараты, расходные материалы, медицинские изделия, которые произведены на территории Российской Федерации, единственным производителем или других стран, не вводивших антироссийские санкции. Буквально те страны, которые которые по пальцам можно пересчитать, в соотношении таких производителей из таких стран и из Российской Федерации, соответственно, можно провести закупку соответствующих лекарственных препаратов, расходных материалов, то есть той сферы, которая непосредственно связана с медизделиями, с медициной и так далее. Можно закупить соответствующие Препараты, расходные материалы и медицинские изделия путем закупки у единственного поставщика. Вот здесь обратите внимание, что есть отсылка на то, что закупка должна проводиться в электронной форме. То есть, соответственно, Пояснений в отношении электронной формы нет, но есть вероятность, что, соответственно, такая процедура будет проводиться по части 12 статьи 93 и, возможно, как закупка у единственного источника с использованием электронного магазина. Если будет идти речь про... Часть 12, то есть если, например, заказчик проводит закупку по части 12 статьи 93, там, где у нас собираются предварительные предложения. Пусть сама форма вас не смущает и не смущает то, что указано в отношении единственного производителя. То есть производитель действительно может быть единственный, но... Предложения могут быть от разных поставщиков, то есть, соответственно, вполне вариант рабочий, вполне вероятно, что закупка состоится, но с учетом практики, с учетом того, что закупки по части 12 они все-таки такие достаточно оторванные от реальности, не побоюсь этого слова, ввиду того, что зачастую не происходит стыковка предложения поставщика и извещения заказчика, здесь можно предположить, что эти процедуры они будут проводиться в электронной форме посредством электронного магазина. Далее. Опять же, в этом же федеральном законе до 31 декабря фонд социального страхования, ему предоставляется право закупать у ЕД-поставщика технические средства реабилитации, соответствующие услуги, при условии, что эти средства реабилитации присутствуют на территории Российской Федерации или, опять же, на территории тех стран, которые не вводили антироссийские санкции. Здесь, видим аналогичную ситуацию. Можно закупать у единственного поставщика. Заказчики могут закупать у поставщика лекарственные препараты, медизделия, которые не имеют российских аналогов, при условии, что их производство осуществляется единственным производителем, происходящим из страны, не вводившей антироссийские санкции. Здесь, вот, соответственно, тоже такая же ситуация, когда производитель может быть... Один может быть на территории иного государства. Ну и, соответственно, здесь уже возможно участие не только производителя, но и поставщика. И это, опять же, закупка у единственного э, поставщика. Далее, То есть, соответственно, вот такие вот нововведения. Это вот буквально кратко, но это еще не все. Сейчас дальше буду тоже рассказывать, какие нововведения предусмотрены 46-м федеральным законом. Почему мы на них сегодня с вами останавливаемся? Потому что, конечно, тема эта злободневная, и в том числе данная тема, данные нововведения влияют на проведение закупок с учетом норм национального режима. Здесь в этой связи по национальному режиму мы с вами тоже ожидаем, что произойдут глобальные изменения, не побоюсь этого слова, ввиду того, что вы сами понимаете, что многие, соответственно, иные государства, на сегодняшний день не имеют возможность поставлять производимые товары на территории этих государств. Ну и, соответственно, поставщики, даже будучи на территории Российской Федерации, также с учетом антироссийских санкций не имеют возможности поставлять товары из других государств. Здесь я еще на что хочу обратить внимание. Вот у меня на слайде выделен второй нормативный правовой акт буквально незадолго до всех событий, которые коренным образом изменили ситуацию в очередной раз в закупках, было принято постановление правительства за номером 201 от 17 февраля 2022 года особенности осуществления закупок товаров, происходящих из отдельных территорий, из отдельных районов Донецкой и Луганской, Луганской областей. Соответственно, по таким товарам здесь важно учитывать, что э, товары, которые произведены на территории Донецкой, и Луганских областей, по сути, вот если говорить прям кратко, не э, э, зачитывая то, что указано в нормативных актах, э, мы говорим о том, что эти товары по э, своему существу, они приравниваются к товарам из Евразийского экономического союза, то есть они имеют такие же соответственно, приоритет. Если мы с вами увидим, откроем точнее, например, постановление ну, 878, допустим, по радиоэлектронике, в отношении таких товаров мы увидим, что ограничение допуска не распространяется на товары, которые произведены на территории районов Луганской и Донецкой областей. Соответственно, вот это мы тоже держим в уме и используем эту информацию по возможности при поставке соответствующих товаров. Так, дальше. Здесь мы с вами продолжаем 46-й федеральный закон рассматривает. предполагается создать реестр единственных поставщиков таких препаратов медизделий, то есть если мы возвращаемся к теме а, медицинских изделий, а, к теме медпрепаратов, здесь, конечно, одна из самых сложных ситуаций, хотя, в принципе, а, буквально все отрасли экономики, они на сегодняшний день пострадали, но так как у нас множество товаров в отношении лекарственных препаратов, медизделий просто не, соответственно, не производится на территории Российской Федерации, здесь однозначно не ограничится законодатель только 46-м федеральным законом, здесь мы ждем еще дополнительной нормативки. Предлагается создать реестр единственных поставщиков медпрепаратов и медизделий. Порядок идеи этого реестра должно будет, как всегда, определить правительство своим отдельным документом, постановлением правительства по решению правительства Российской Федерации, властей, субъектов Российской Федерации или местной администрации. Возможно изменение существенных условий контракта. Вот здесь вот этот вот... Пункт это опять же 46-й федеральный закон, вот, он будет, соответственно, актуален для большинства участников. Таким образом, если говорить на более таком простом языке, возможно изменить условия контракта, которые, по сути, мы в обычных условиях не имеем права менять. Существенные условия контракта. Что к ним относится? К ним относится предмет, цена, срок, порядок оплаты и прочее по соглашению сторон. Как это выглядит? технически. Вообще чисто в техническом плане мы с этим с этим столкнулись не так давно, мы столкнулись с этим в коронавирус и по сути не должны были забыть, как это работает. Здесь будет такая же аналогия. То есть со своей стороны заказчик должен данные действие будет согласовать, согласовать соответствующим исполнительным органом на уровне субъекта федерации, на федеральном уровне или на местном уровне. То есть, соответственно, после получения данного разрешения можно будет вносить изменения в существенные условия контракта. И при необходимости менять предмет, цену, срок, порядок оплаты. А норма действует, вот здесь обратите внимание, в отношении тех контрактов, которые заключены до 1 января 2023 года. То есть, соответственно, вот пока до указанного периода. Не исключено, что данная норма будет продлена, пролонгирована по своему действию, потому что мы с вами, по сути, не знаем, что у нас ждет в ближайшем будущем, но однозначно, что ситуация эта за несколько месяцев, скорее всего, не разрешится. Соответственно... Когда мы имеем дело с тем контрактом, по которому мы видим, что нет объективной возможности исполнить контракт, какие наши действия могут быть в этой ситуации? Однозначно это должно быть взаимное согласие, согласие с заказчиком. При этом заказчик тоже должен понимать, какие действия от него требуются. Если, соответственно, заказчик уже с подобной ситуацией сталкивался в эпоху коронавируса, то, соответственно, вопросов, в принципе, от заказчика не должно возникнуть. Но если не сталкивался, обязательно мы как поставщики его можем проинформировать, что нужно дополнительно получить согласие от соответствующего органа исполнительной власти. Причем данное разрешение... Согласие со стороны исполнительного органа власти может быть выдано как конкретному заказчику под соответствующую процедуру, может быть издано на уровне уполномоченной организации, то есть когда вышестоящая инстанция, иными словами, выдает соответствующее разрешение. И это разрешение распространяется сразу на нескольких подведомственных заказчиков. Да, по поводу, вот я смотрю сейчас вопросы по поводу ТПП. Все верно, сертификаты о форс-мажоре. Вот здесь мы обращаемся в торгово-промышленную палату. Презентацию получить можно будет, запись будет отправлена и презентация тоже будет отправлена. Так, смотрю. смотрю, какие еще вопросы. Так, по 46-му федеральному закону по медизделиям, медпрепаратам. Годовой объем таких закупок должен престить 50 миллионов рублей, в отношении лекарственных препаратов и расходных материалов 250 миллионов рублей, в отношении медицинских изделий из вышеуказанного. Имеется в виду о закупке товаров с полки или если изделия произведено в иностранном государстве, то нужно заказчику провести закупку у поставщика при условии годового объема не более 250 миллионов рублей. Здесь стандартная ситуация, когда установлен потолок по такой закупке. Соответственно, это закупка у единственного поставщика, при этом вот там, где указано, что это закупка в электронной форме, соответственно, под электронной формой здесь опять же мы понимаем то что не дана расшифровка то есть не дано конкретное указание что это только закупка по части 12 статьи 93 в том числе там где не указано конкретное конкретный порядок проведения закупки, не дана отсылка на конкретную часть, на часть 12 статьи 93, здесь в том числе может быть использован электронный магазин. Хотя, на самом деле, я думаю, что и по этому вопросу тоже будут еще даны разъяснения, пока мы исходим из того, что прямо указано в самом законе. Так... Сейчас мы с вами до преференции еще дойдем. Поговорим про преференции. Так, то есть, вот здесь мы с вами буквально кратко поговорили о том, что у нас принято было вот за буквально последние дни, позавчера федеральный закон был подписан. Соответственно, он уже применяется. Далее, на что еще обратить внимание? Вот 46-й федеральный закон, я привожу здесь конкретно выдержку из федерального закона. Конечно, по возможности лучше с ним полностью ознакомиться, но если вас интересует целенаправленно то, что касается закупок, открывайте сразу статью 8. Если вас интересует то, что касается, соответственно, темы, темы по лекарственным препаратам, по медизделям, по изменению существенных условий. Это все вот начиная с пункта 5.1 и, соответственно, дальше вы смотрите уже по тексту, отсеивайте для себя то, что нужно. Еще, еще какие изменения произошли? Буквально вот, опять же, на днях. Это уже честно путаюсь в днях. Вчера или позавчера? Соответствующее постановление вышло в отношении которого вводятся изменения по 223 федеральному закону. В чем суть этих изменений? Ряд организаций ⁇ это достаточно большой перечень крупных заказчиков. Это те заказчики, которые попали под антироссийские санкции. Такие заказчики имеют возможность не размещать сведения о закупках единой информационной системы, размещать в целом информацию в отношении функционирования в части проведения закупок. Список этих организаций я, конечно, зачитывать не буду, но, возможно, он вам будет в целом полезен, поэтому вот список таких организаций, он, соответственно, тоже будет в рамках этой презентации до вас доведен. Здесь э, с, пятый, с пятого слайда по десятый слайд, это, точнее, по одиннадцатый слайд, это все список тех организаций, которые попали под э, антироссийские санкции. Иными словами, это те организации, которые имеют возможность на сегодняшний день проводить закупку без размещения сведений в единой информационной системе. Это в том числе может быть прямая закупка. А если вы найдете среди этих заказчиков те организации, с которыми вы ранее сотрудничали, как бы я, например, поступила в этой ситуации, конечно, я бы связалась с таким заказчиком, переговорила бы по поводу их дальнейшей деятельности в, часть, в части закупок, уточнила бы, какие закупки они планируют, по возможности бы попыталась предложить свои услуги в качестве единственного поставщика. То есть, вот, как вариант, схема достаточно рабочая. Здесь, конечно, в том числе важна скорость, как быстро ваше предложение поступит наравне с другими участниками. Однозначная Другие участники тоже заинтересованы в заключении прямых договоров, поэтому будьте внимательны. Вот он список, список этих организаций, вы потом самостоятельно, в спокойном режиме, без вебинара сможете все это просмотреть, и изучить. Дальше. А сейчас мы с вами поговорим уже непосредственно по нашей теме. По нашей теме. Это... Так, да, вот вижу вопросы. Сейчас мы с вами посмотрим остальные слайды, которые уже непосредственно относятся к нашей сегодняшней теме, и, возможно, часть вопросов отпадет. Итак, напоминаю, что у нас нормы национального режима применяются как в соответствии с требованиями 44 федерального закона, так и в соответствии с 223 федеральным законом. И в отношении национального режима особенности в самих законах не прописаны. Например, в 44-м федеральном законе это статья 14, которая дает нам общие базовые условия по механизму применения норм национального режима. И соответственно есть у нас отдельные нормативные правовые акты, которые детально регламентируют вопрос по применению норм национального режима в закупках. Общие правила. Соответственно есть условия допуска иностранных товаров, есть запреты и ограничения допуска. Есть также относительно новый механизм установления минимальной доли квоты закупок товаров российского производства, в том числе товаров Евразийского экономического союза. И в эту квоту попадают товары, которые поставляются участникам закупки, необходимые товары для выполнения работ или оказания услуг. Важно понимать для поставщика, вот здесь вот абстрагируясь от стороны заказчика, от наших контрагентов со стороны участника, важно понимать, что по-прежнему, несмотря на то, что у нас постоянно и в нормы режима вносятся изменения, у нас есть три основных направления. Три основных направления – так, вот они здесь зафиксированы. Запреты, ограничения и условия допуска. Под каждым э, направлением есть свои нормативные правые акты. Это и постановление правительства, это и приказ Минфин России. То есть, соответственно, пока мы с вами говорим про 44-й федеральный закон. Есть у нас запреты, есть ограничения, есть условия допуска. Важно понимать, как работает каждое из направлений. То есть, есть запрет, когда установлен запрет на поставку иностранной продукции, иностранных товаров, работу, услуг, соответственно, оказываемых иностранными лицами. Есть ограничения допуска. Ограничения допуска предусматривают возможность участия. Участников, поставщиков с иностранной продукции, также возможно участие иностранных лиц в закупках, услуг, работ, но есть свои ограничения. И есть условия допуска, когда допускается иностранный товар, но при этом к нему применяются определенные требования в части установление преференции для товаров российского происхождения, товаров ЕС. И на сегодняшний день мы с вами еще и говорим про товары, которые произведены на территории Донецкой области и Луганской области. Итак, сейчас я расскажу обо всем поподробнее. Запреты. Запреты у нас действуют в отношении промышленных товаров, в отношении программного обеспечения запрета допуска, в отношении также отдельных э, товаров из радиоэлектроники. А применяется, применяется это направление с учетом всех способов закупки, включая и закупку единственного поставщика, но по части 12 статьи 93, то есть по той процедуре, которая максимально приближена к конкурентной закупке. По остальным конкурентным закупкам, соответственно, такой механизм тоже применяется. В чем его суть? Его суть заключается в том, что заказчик в случае, если Закупаемый товар по номенклатуре попадает в одно из постановлений, которое устанавливает запрет на допуск иностранной продукции. Обязан этот запрет на допуск иностранной продукции указать соответственно, при проведении закупки. И применяется соответствующий запрет на допуск. Как это будет работать в дальнейшем? Ну, здесь, вот в отношении всех направлений запрета, ограничения, условия допуска, здесь мы с вами будем смотреть по ситуации, потому что сейчас, конечно, про наций про. Соответственно, текущие условия можем говорить, а как это будет буквально завтра, возможно, и сегодня, мы с вами не знаем. Так вот, рассказываю, как это происходит сейчас. Заказчик устанавливает запрет на допуск той продукции, которая, соответственно, содержится в перечне. Обратите внимание на указанные нормативные правы акты. Их важно изучать в последней редакции, потому что постоянно меняются механизмы применение, меняется номенклатуры товаров. В чем меняется механизм применения? Механизм применения меняется в том, что, например, сегодня у нас товар может ходить в постановление правительства, которое предусмотрено по ограничению допуска. То есть фактически можно при определенных условиях, если так сойдутся звезды, поставить иностранную продукцию. Ну, если это будет актуально в текущих реалиях. Соответственно, если этот товар попадая дальше уже в список по запрету, то мы со своей стороны не можем поставить иностранную продукцию за рядом определенных исключений. Эти исключения прописаны в самих постановлениях правительства. Например, возьмем 616-е постановление, там, где у заказчика уже есть имеющееся оборудование, требуется, например, поставить запчасти к этому оборудованию, то есть то соответственно, можно закупить. В том числе учитывается общая начальная максимальная цена закупки, учитывается стоимость одного изделия. Ну, здесь мы с вами прямо смотрим на те нормы, которые действуют с учетом постановления правительства. И вот здесь на слайде я буквально вчера все еще раз перепроверила, на вчерашний день здесь все актуально. То есть таким образом, если, допустим, вас заинтересует 616-е постановление правительства, смотрите его на сегодняшний день в редакции уже от 17 февраля 2022 года. Постоянно вносятся различные изменения, постоянно часть номенклатуры по товарам мигрирует из одной нормы в другую, соответственно, здесь мы смотрим уже по ситуации. Запрет у нас здесь на программное обеспечение, на промышленные товары и на часть по радиоэлектронике ограничения допуска у нас здесь по продуктам питания, по препаратам из перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, по медизделиям, это 102-е постановление, но мы с вами уже сегодня посмотрели, что у нас есть по медизделиям новшества, которые предусмотрены 46-м федеральным законом, то есть возможность в том числе закупки у единственного поставщика. Радиоэлектронная продукция, здесь опять же обратите внимание на последнюю редакцию, у нас долгое время в отношении радиоэлектроники действовало э, правило «второй лишний». На сегодняшний день практически повсеместно, это уже точнее, третий лишний. На сегодняшний день это уже повсеместно практически правило второй лишний. То есть при наличии заявки с товаром, который удовлетворяет требованию по соблюдению норм в рамках применения ограничения допуска иностранной продукции, товары соответствующего перечня, товар российского происхождения, остальные заявки с иностранной продукции соответственно, отклоняются. Это конкурентные закупки. соответственно и плюс еще промышленный товар. Вот по таким видам товаров работы услуг применяется ограничение допуска. По запретам достаточно широкий перечень, по ограничениям допуска еще больший перечень, он касается абсолютно всех сфер, начиная от продуктов питания, заканчивая промышленными товарами. В том числе здесь же применяется минимальная обязательная доля закупок российских товаров. Российские равно товары ЕАЭС под постановлению 2014. Но для нас с вами, для поставщиков, это имеет косвенное значение. Здесь основная забота у заказчика, то есть соблюсти соответствующую долю закупок, если заказчик, условно, эти процедуры, точнее, закупает товары, которые входят в перечень. И есть у нас условия допуска. Условия допуска регламентированы Минфин России, еще который был издан 4 июня 2018 года за номером 126Н с изменением. С изменением. Здесь обратите внимание, что в отношении приказа. Минфин есть два перечня. По одному перечню абсолютно разные товары, работы, услуги содержатся в обоих перечнях. По первому перечню это обычные закупки, второй перечень это товары, работы, услуги, которые закупаются в рамках нас проекта. И, соответственно, при проведении закупки Каким образом могут применяться запреты, ограничения условия допуска? Рассмотрим с вами на примере установления ограничений. По ограничению, соответственно, если заказчик видит, что его товар, допустим, попадает в соответствующий перечень, возьмем, например, промышленные товары, Заказчик устанавливает возвещение о закупке, ограничение допуска, прописывает механизм применения ограничения допуска, обязательное возвещение указывает ссылку на нормативный правовой акт. И также вот здесь важный нюанс: могут применяться помимо ограничений дополнительно условия допуска. Условия допуска. Вот, например, запреты в паре с условиями допуска не применяются. Здесь, собственно взаимоисключающие нормативные правые акты. А вот ограничения с условиями допуска, они дружат между собой и, соответственно, могут применяться. Так, сейчас посмотрю, какие вопросы у нас. Да, я, конечно, понимаю, что основные вопросы у нас по изменениям. Так, хотя нет, вот есть у нас вопросы и по теме. Так, а в чем отличие 126Н и 925? Ну, прежде всего, коренное отличие заключается в том, что, собственно, подразумевается под нормативно правовой базой. У нас 126Н применяется в отношении 44-го федерального закона, 925 у нас применяется по 223-му федеральному закону. Соответственно... По механизму, механизмы тоже разные. Вот здесь в отношении а, товаров 126Н, каким образом применяется приказ? На примере электронного аукциона расскажу. По электронному аукциону, допустим, установлены условия допуска по приказу Минфин России 126. То есть, это означает, что товар входит в перечень. Возьмем мы с вами первый перечень. Обычные закупки, не нацпроект, преференция 15%. Соответственно, есть, допустим, ну, предположим, буквально гипотетически смоделируем, что есть заявки с российским товаром, есть заявки с национальными странным товаром. Как применяется? Применяется следующим образом. Если одерживает победу заявка с российским товаром, э, от цены контракта не удерживается, понижающий э, коэффициент 15%. Не удерживается. То есть контракт заключается по той цене, которую предлагает участник. Если... Э, одерживает победу участник, в заявке которого содержится предложение поставки китайского товара или это смешанный товар, то, соответственно, смешанный имеется в виду, например, отечественный товар и товар китайского происхождения. В этом случае цена контракта будет снижена на 15%. В отношении применения, вот здесь вот я хочу еще тоже продемонстрировать с вами на следующих слайдах. Есть. Здесь более подробно прописано, как применяются механизмы. Это, конечно, вся информация будет тоже до вас доведена. Ограничения, условия допуска. Так, сейчас с вами посмотрим. Так. Если участник закупки, но ну, я вот еще и параллельно рассказываю, если участник закупки а, при участии в процедуре с применением преференции в соответствии с приказом Минфин России номер 126 предлагает а, смешанный товар и при этом неравные доли в отношении смешанного товара, то есть, например, всего лишь один товар китайский, один товар, а, точнее остальные 99 условно российские товары. В этом случае все равно при победе этого участника, если преференции применяются, будет применен понижающий коэффициент. Случаи, когда не применяются преференции, когда участники закупки, например, все предлагают иностранный товар. То в этом случае при заключении контракта понижающий коэффициент применяться не будет. Если, например, закупка не состоялась, если, например, все участники предлагают только отечественный товар, соответственно, понижающий коэффициент тоже применяться не будет. То есть вот Здесь вот подробно прописано, каким образом применяется э, преференция. Соответственно, берем в расчет производство товара на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии. Теперь у нас еще есть 201 первое постановление, которое в том числе устанавливает приоритет для товаров из Луганской и из Донецкой областей. Соответственно, такие товары, по ним не применяется понижающий коэффициент. Ограничения плюс условия допуска на медоборудование, как применять 878-й плюс 14 статья или 102-й плюс 14 статья. Вот это очень хороший вопрос. Я читала не так давно разъяснение на эту тему. Вот здесь ключевой посыл разъяснений заключается в том, что исходя из назначения оборудования, то есть если речь идет, например, про медицинское оборудование, ну, я вот так сходу не, не назову, то оборудование, которое попадает и в 102 и 878, но допустим, скорее всего, томографы определенной разновидности, наверное, попадают. Так вот, если это оборудование медицинского назначения, то есть, допустим, если это томограф. То прямое назначение медицинское закупается медоорганизации В этом случае вы применяете 102 постановление и, соответственно, прописываете ограничение допуска с учетом мед изделий. Ну, здесь опять же по оборудованию. Возможно, я ошибаюсь. Тут нужно смотреть смотреть по конкретной номенклатуре. Но совершенно точно в разъяснении была указана информация о том, что мы применяем в соответствии с функциональным назначением. Если речь идет про медицинскую организацию, которая закупает медизделия, мед соответственно, применяется 102-е постановление. Если это иное оборудование, которое не закупается, в медицинских целях, то здесь уже возможно применение 878-го постановления. Так, да, вот следующий, следующий вопрос. По ТПП однозначно схема рабочая. То есть, Если э, требуется доказать форс-мажор, мы обращаемся в торгово-промышленную палату. Э, схема эта отработана уже на э, коронавирусе. Соответственно, кризисе, обусловленном коронавирусом, соответственно, здесь аналогичная ситуация. По понижающему коэффициенту. Раньше приходило уведомление о том, что закупки есть заявки с товарами российского происхождения или стран ЕС. Сейчас, да, действительно, не приходит такое уведомление. Здесь исключительно э, исходя из вашего предложения. Предлагаете вы китайский товар, пока, если есть еще такая возможность, предлагаете китайский товар, соответственно, учитывайте, что итоговая цена может быть понижена на 15% при проведении аукциона. Если вы предлагаете Россию, то, соответственно, здесь вы уже, по сути, защищены от применения понижающего коэффициента. Да, здесь комментарии по 126 цен. Здесь я абсолютно с вами согласна. К сожалению, мы... Исходим только из порядка применения, и никакой дополнительной информации нам с площадки сейчас не поступает. Так, сейчас мы с вами поговорим подробно о том, как применяются нормы. Мы с вами возьмем конкретные примеры. Возвращаюсь к первым слайдам. Так, запрет на допуск. Запрет на допуск иностранных товаров, работы, услуг. 616-е постановление, правовой акт у нас указан справа. Дальше товар, на который распространяется национальный режим, это э, промышленность, это легкая промышленность, мебельная, деревообрабатывающая промышленность. Сюда также попадает продукция машиностроения, автомобили, строения кораб... э, Кораблестроение, приборостроения, вертолетостроения, самолетостроение, строительные материалы. То есть, фактически, основной посыл заключается в том, что 616-е постановление содержит в себе различную номенклатуру. Это разная промышленность. Здесь обязательно следует и участнику быть в теме, то есть понимать, что по его продукции применяется запреты на допуск иностранной продукции. Ну, пока это еще в каких-то случаях актуально. И, соответственно, тем самым вы одновременно можете и себя проконтролировать, то есть держать руку на пульсе, понимать, что по вашему товару применяются запреты, и контролировать заказчика. Зачастую на практике я встречаю такие ситуации, что... Заказчики, к сожалению, повсеместно допускают ошибки. Ошибки заключаются в том, что заказчики неправильно устанавливают особенности применения норм национального режима. Там, где, например, нужно установить запрет на допуск, заказчик устанавливает ограничение допуска. Там, где нужно установить напротив ограничения допуска, заказчик устанавливает запрет на допуск. В связи с этим участнику, если вы находите подобную ошибку, но я всегда рекомендую вначале направлять запрос на разъяснение, попросили в виде запроса внести изменения в известие, заказчик внесет изменения, дальше, соответственно, уже участвуйте или не, ну, если, естественно, спрашиваете заказчика, просите внести изменения, значит, вы заинтересованы в этой закупке, участвуете. Если заказчик игнорирует вашу просьбу, вы уверены в том, что действительно нужно внести изменения, что продукция попадает в определенную номенклатуру, по которой, например, установлен запрет на допуск. В этом случае направляйте жалобу в контролирующий орган. Здесь уже третья сторона будет разбираться, будет, соответственно, выносить решение, и в случае наличия действительных нарушений будет издано предписание. Какие меры применяются? по 616-му постановлению. Если на участие в закупке подана заявка, в которой предлагается поставка товаров иностранного производства, товаров российского происхождения, не включенных в реестр российской промышленной продукции или реестр евразийской промышленной продукции, такая заявка отклоняется заказчикам. Вообще основной посыл применения и запрета на допуск, и ограничения на допуск изначально заключался в том, что Минпромторг разрабатывает соответствующие реестры продукции. Это реестр отечественной продукции, промышленной продукции, в том числе есть и реестр радиоэлектронной продукции. И, соответственно, для того, чтобы поучаствовать в закупках с применением норм национального режима, в ряде случаев требуется от участника включение продукции, в том числе в этот реестр. И, соответственно, только после этого возможно участие. Но схема эта уже буквально существует скоро как два года требования и за это время можно было выявить все плюсы и все минусы. Однозначно минусом является то, что требуется, требовалось по крайней мере до недавнего времени, ряд обязательных действий, ряд усилий со стороны поставщика для того, чтобы включить продукцию в реестр. И для чего включить продукцию в реестр? Для того, чтобы продукция была размещена в реестре и заказчик, соответственно, мог увидеть данную информацию, можно было там же в реестре Минпромторг сформировать выписку заключения Минпромторг. И, соответственно, это и являлось бы фактом подтверждения производства продукции на территории России, на территории Евразийского экономического союза. Но Схема достаточно сложная. И вот буквально по 617-му постановлению в конце прошлого года внесли изменения, в соответствии с которым участнику требуется в целом подтверждение производства товара на территории ЕС, в том числе Российской Федерации. При этом в отношении подтверждения производства, каким образом на сегодняшний день можно подтвердить, это не только предоставление заключения Минпромторг, это и в том числе сведения, которые формируются на Торгово-промышленной палате. Это акт экспертизы ТПП, это сертификат СТ1, тоже который выдается ТП. Но, э, по сути, здесь в части трудоемкости, трудозатрат, немного что поменялось, ввиду того, что в любом случае, вот то заключение Минпромтор, которое от нас требовалось, оно выдавалось как раз на основании сертификата СТ-1, на основании акта экспертизы. То есть или акт экспертизы предоставляемый, или сертификат СТ-1. Ну, в зависимости от того, что требуется по нашей продукции. Сейчас вообще в целом, если, допустим, вы стояли перед вопросом, что Вашу продукцию требовалось включать в реестр отечественной продукции, либо хотя бы получить соответствующее заключение в виде сертификата СТ-1, в виде акта экспертизы, пока я рекомендую сделать некую паузу. Однозначно здесь те изменения, которые уже произошли, это только начало. Основные изменения нас ждут впереди и в том числе это по большей части коснется продукции, которая произведена на территории иных государств за исключением ЕАЭС. Поэтому вот здесь, вот, если есть такая возможность, возьмите небольшую паузу. Если нет, то участвуем в соответствии с теми требованиями и условиями, которые предусмотрены на сегодняшний день, но берем в расчет те изменения, которые предусмотрены 46-м федеральным законом. И в частности нас будет интересовать возможность изменений существенных условий контракта. То есть это те существенные условия контракта, которые раньше мы в обычных обстоятельствах не имели возможность менять. То есть вот здесь вот может быть в том числе вот такой алгоритм действий. Соответственно, смотрим по ситуации. Дальше. Соответственно, участник, когда подает заявку в отношении той продукции, по которой установлен запрет на допуск, мы подтверждаем страну происхождения товара. В том числе можно подтвердить страну происхождения товара путем предоставления документов под торгово промышленной палаты. По аналогии действует... Ситуация в части ограничений. У нас 616-е постановление – это запрет на допуск, 617-е ограничение допуска. Речь идет про промышленную продукцию, разные, соответственно, реестры. По одному реестру устанавливается запрет на допуск иностранной продукции, по второму реестру устанавливаются условия допуска. Но механизм подтверждения соответствия требованиям подтверждения соответствия требованиям по НАС-режиму, по сути, он одинаковый. То есть мы… Предоставляем в составе заявки в начале, далее уже в зависимости от требований, в зависимости от условий на этапе поставки товара, оборудования, соответствующие документы, которые подтверждают страну происхождения товара. Запрет допуска иностранных товаров работы услуг установлен также в отношении программного обеспечения, не включен в единый реестр программ для ВМ баз данных России и Евразийского экономического союза, здесь, соответственно, тоже устанавливается, устанавливается запрет на допуск. Отдельные виды радиоэлектронной продукции, включенные в перечень, то есть, соответственно, по радиоэлектронике условия допуска и по отдельным продукциям по радиоэлектронике запрет на допуск. В отношении радиоэлектронной продукции есть реестр радиоэлектронной продукции, он размещен также на сайте minpromorg. Соответственно, там а, информация указана. Так, дальше у нас 102-е постановление. Это отдельные виды медизделий. Ну, по медизделиям мы с вами сегодня уже проговорили о том, что здесь опять же появилась возможность в части заключения контракта а, с ЕД-поставщиком. А, соответственно, помимо 102-го постановления еще и а, смотрим на 46-й федеральный закон. Так, а в чем суть? Суть заключается в том, что, во-первых, это следующий механизм, это уже не запрет на допуск, это ограничение допуска. Заказчик отклоняет все заявки или окончательные предложения, которые содержат предложение поставки отдельных видов медоизделий, включенных в перечне, происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения по осуществлении закупки заявки, и должно в этих заявках выполняться, соответственно. Следующие требования, они должны выполняться одновременно. Это предложение поставки изделий российского происхождения. Не должно быть в предложениях участников сведений в отношении поставки одного и того же вида медизделий, одного производителя, либо производителей, которые входят в одну группу лиц. Для заявок окончательных предложений, которые содержат предложение поставки медизделий одноразового применения и использования из ПВХ, соответственно, такие заявки должны содержать дополнительные условия, содержать дополнительные дополнительную информацию. Предложение о поставке медизделий, процентная доля стоимости использованных материалов сырья иностранного происхождения – в цене конечной продукции, которая соответствует приложению к постановлению правительства в 967. То есть вот здесь вот мы обязательно смотрим на требования. Далее. Соответственно, в отношении таких видов медизделий, помимо... Сведений, которые указано в 102-м постановлении. Мы обращаем внимание еще на код вида мед То есть по отдельным кодам видов мед может применяться ограничение допуска, по иным кодам видов мед может уже не применяться ограничение допуска. То есть вся информация в части применения ограничения допуска иностранной продукции принимается в совокупности. То есть нельзя посмотреть только, например, на код по КПД-2 и сказать, что да, по всем применяется, по всем позициям применяются ограничения допуска. Множество исключений, множество переходящих значений. Например, в прошлом году Буквально в конце лета, 28 августа, если я не ошибаюсь, 14-32 постановления было издано. И вот здесь в отношении радиоэлектроники, буквально накануне еще применялся механизм ограничения допуска, на следующий день уже применялся запрет на допуск. Соответственно, по остальным видам медизделий, по остальным видам продуктов питания, промышленной продукции и так далее, подобная ситуация возможна. Для подтверждения соответствия предлагаемого товара Ограничения, которые установлены заказчиком, участник в составе своей заявки не просто декларирует страну происхождения товара, вот это касается мед но и э, в составе заявки предоставляет документы. Это сертификат о происхождении товара, который выдается полномоченным органам э, государства-члена Евразийского экономического союза по форме СТ1 э, в Российской Федерации. Это торгово-промышленная палата, то есть, если вы начинающий, например, поставщик, пока еще не знаете, как это работает, учитывайте, что в вашем случае, соответственно, может потребоваться сертификат СТ-1. Если это изделие одноразового применения медицинское из ПВХ, Дополнительно предоставляется акт экспертизы, который также выдается торгово-промышленной палатой. В акте экспертизы учитывается процентная доля стоимости использованных материалов сырья иностранного происхождения в цене конечной продукции и документ, подтверждающий соответствие собственного производства по требованиям соответствующего ГОСТ. Это между, межгосударственный стандарт, изделия медицинские системы менеджмента качества и требований для цели регулирования. Заказчик стандартно вправе закупать отдельные виды медизделий, которые включены в перечни иностранного производства. Но ну, пока еще, опять же, с учетом санкций, конечно, здесь будут изменения. В частности, если закупка проводится отдельными субъектами, то здесь важно учитывать, что это далеко не все заказчики, это те заказчики, которые так сказать, имеют определенный статус, это заказчики, которые имеют, относятся к определенным субъектам. Здесь подробно на этом не останавливаюсь, будет возможность еще самостоятельно посмотреть. Ограничения допуска применяются также по лекарственным препаратам и жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Механизм такой же. И, соответственно, есть перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов и действуют ограничения допуска при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям извещения о совершении закупки или документации. Если документация имеет место быть, она у нас еще осталась по закрытым процедурам, то, соответственно, а остальные заявки, которые требованиям не удовлетворяют, которые являются иностранными, иностранной продукцией, соответственно, отклоняются. Здесь я бы рекомендовала держать руку на пульсе в отношении, в том числе, самих постановлений правительства, самих иных нормативных правовых актов. Постоянные изменения происходят, какие-то постановления у нас действует ограниченный период времени, иные постановления, например, если они задумывались изначально действующими в отношении определенного периода времени, могут, по сути, получить такой некий безвременной иммунитет, то есть они могут быть продлены. Соответственно, здесь мы смотрим уже по ситуации. Обязательно смотрите актуальность документа. Пищевые продукты это 832 постановление, ограничение допуска применяется, заказчик отклоняет все заявки, которые содержат предложение поставки пищевых продуктов, которые включены в перечень. Опять же, мы смотрим 832 постановление. В 832-м постановлении есть приложение, в приложении есть перечень того, по которым применяются ограничения допуска ограничения допуска иностранной продукции иностранная продукция продукция которая произведена не на территории ЕАЭС, и соответственно теперь еще и луганск донецк если не менее двух заявок которые удовлетворяют требованиям соответственно остальные заявки отклоняются Но вот буквально здесь то что на слайде, сформулировано с учетом положений нормативного правового акта, я буквально просто излагаю в двух словах. Так, промышленная продукция, 617-е постановление. Здесь, опять же, смотрите внимательно, есть и механизм второй лишний, есть механизм третий лишний. То есть в рамках ограничений допуска пока еще применяется и механизм второй лишний, и механизм третий лишний. второй, и третий лишний. Так, ну вот 126Н, мы с вами о нем уже частично говорили, приказ Минфин. Еще хочу сделать акцент на том, о чем я не говорила, в отношении подтверждения страны происхождения товара. Вот здесь пока еще действуют правила о декларировании страны происхождения товара. То есть если в остальных механизмах в запретах на допуск, в ограничениях допуска иностранной продукции, мы предоставляем соответствующие документы, помимо декларирования, обязательного декларирования страны происхождения товара, то здесь мы декларируем в составе заявки страну происхождения товара, а дальше уже на этапе заключения контракта мы, соответственно, подтверждаем происхождение товара на территории того государства, которое мы заявили в составе своей заявки. Не, применяется, не применяются условия допуска, если в отношении товаров предусмотрен запрет на допуск иностранной продукции. То есть, соответственно, вот то, о чем мы с вами говорили. Когда применяется 616 постановление, например, 126Н применяться не может. То есть здесь достаточно вдуматься в сам смысл нормативных правовых актов. Запрет на допуск и условия допуска, они являются взаимоисключающими. На практике также сталкиваюсь с той ситуацией, что заказчик устанавливает и запрет на допуск, и условия допуска, хотя по идее, ну, не по идее, действительно, он этого делать не может. Так, ну вот, еще вопрос, помню, сегодня был. По 925 постановлению любые товары, сюда входят, работа, услуги без ограничения, при условии включения в документацию о закупке, условия предоставления приоритета товарам, работам, услугам российского происхождения. То есть, соответственно, эти сведения должны быть заказчиком указаны в извещении, в документации о закупке. Соответственно, механизм должен быть, суть его применения – Точнее, отсылка на нормативный правовой акт должна быть обязательно изложена в извещении в документации заказчика. При подаче заявки на участие в закупке, при которой победитель закупки определяется на основе критериев оценки сопоставления заявок на участие, ну например, это конкурс. Оценка заявки проводится заказчиком с применением предложенной к цене контракта понижающего 15% процентного коэффициента. То есть, если речь идет про иностранную продукцию, при этом, точнее, про российскую продукцию, про отечественную продукцию, при этом контракт заключается по цене предложенной в заявке в окончательном предложении победителем такой закупки. Соответственно, таким образом, по ценовому критерию можно набрать больший балл, и этот больший балл будет, соответственно, и участник с наивысшим баллом будет претендовать на победу. А контракт будет заключаться по той цене, которую участник предложил. При этом также обратите внимание, что преференции не применяются, если закупка, признана несостоявшейся. Все поданные заявки содержат предложение поставка товаров, выполнение работы, оказание услуг российского происхождения. Но ну, здесь, собственно, сам смысл такой преференции теряется. Во всех поданных заявках предлагаются товары, работы, услуги как российского производства, так и иностранного. Вот Здесь вот важный момент. Но при этом стоимость товаров российского происхождения или стоимость работы услуг, выполняемых оказываемых соответственно, иностранными лицами, составляет менее 50% стоимости. То есть если меньше 50% стоимости от, общего, от общей стоимости всех товаров, работы, услуг, то в этом случае... С учетом меньшей доли не применяется преференция. Так, смотрю, какие вопросы. Да, вопросы, вопросы. Преференции. Если установлено 870, нет оборудования в реестре, но есть СТ-1 все равно снимут 30%. Вот здесь вот то, о чем я говорила сегодня, что есть в этом плане некое послабление, что на сегодняшний день можно подтвердить страну происхождения товара там, где требуется, помимо декларирования, например, еще иная информация, сведения из реестра, сведения в отношении документов с подтверждением страны происхождения товара СТ-1, экспертизы, в данном случае на сегодняшний день допустимо предоставление сертификата СТ1 либо акта экспертизы. Да, то есть в этом случае не должен заказчик снять, если он снять э, коэффициент, э, понижающий от цены контракта, если он, соответственно, знаком с последними изменениями. Хотя, вот ну, на практике, конечно, встречаются такие случаи, когда контракт по итогу приходит меньше, потом приходится доказывать свою правоту, но ну, здесь на сегодняшний день положительная практика с учетом последних изменений в адрес поставщика. Так, смотрим дальше. где взять список организаций, которые не размещаются в ЕС? Вы знаете, я вчера попробовала этот список организаций в виде прямой ссылки вам дать, например, на «Консультант Плюс». На «Консультант Плюс» требует логин, пароль. Поэтому я, чтобы у всех был доступ в интернете сейчас, ну он однозначно появится, но в открытом доступе, может, возможно, чуть позже будет указан. Поэтому я для удобства в презентацию вставила все организации, которые, соответственно, не могут не размещать сведения в ИИС, могут закупаться напрямую у ЕД-поставщика. Так, 616-е постановление, закупка, по которой заказчик запрашивает выписку из реестра Минпромторг в самом ТЗ, в проектной документации они закладывают модель, которая нет в данном реестре. Как будет в таком случае? Вот здесь вот в этой ситуации прежде всего должны быть действия со стороны заказчика. Задача заказчика – изучить рынок. Если заказчик указывает такую модель, которой нет а в реестре, то, ну, соответственно, заказчик... Имеет возможность в том числе, но опять же, действия со стороны заказчика, купить ту модель, которой нет в реестре, в том числе иностранное оборудование. Так, смотрю дальше. 126 Н. В случае, если по техническому заданию нельзя подобрать модели, происходящие в странах ЕАС, По итогу аукциона было двое или более участников. Один из них ошибочно указал страну происхождения ЕС, при этом не выиграл, а победитель указал страну происхождения, например, Китай. Здесь, конечно применится понижающий коэффициент. Вот здесь как бы я в этой ситуации действовала. Здесь важно поставщику, который победитель, который заинтересован. Вот тот, который ЕАС указал, который не выиграл, конечно, он не заинтересован в дальнейшем разбирательстве. Мы в целом не знаем, или он это намеренно указал, или он это указал по незнанию. Соответственно, задача победителя в данной ситуации доказать заказчику, что Товар не производится на территории ЕГЭС. Но здесь, опять же, должны быть уже действия со стороны поставщика победителя. Как доказывать? Ну, на моей практике были письма, которые заказчик брал во внимание. Письма от производителей, от дилеров оборудования. Поэтому только так. Да, конечно, в этом случае до заключения контракта вы можете обжаловать решение заказчика в контролирующем органе о снижении цены контракта. Но будьте готовы к тому, что вам потребуется доказательная база, которая действительно продемонстрирует, что товар не производится на территории ЕАЭС. Так, по поводу запроса информации у заказчика. Да, можно попробовать. Здесь вот если вы обратитесь к, с такой просьбой к заказчику, конечно, это ваше право, но право заказчика в том числе и отказать. Поэтому рассматривайте разные варианты. В открытом виде на сегодняшний день да и в отношении заявок, конечно, информация она и раньше не публиковалась, а на сегодняшний день в целом тенденция к сокращению той информации, которая в открытом виде отображается. Так, ну послабление не по 616-му постановлению, а 617-е постановление в отношении в части 617 постановление в части о промышленной продукции, здесь я просто рекомендую изучать самые последние редакции. Самая последняя редакция на слайде тоже будет указана, насколько я помню, это 17 февраля этого года. Здесь достаточно будет посмотреть 617 -е. постановление последней редакции. Так, 878 постановление, может ли заказчик не применять? Были разъяснения, вот честно, так сходу, конечно, сейчас не приведу ни дату, ни номер, но... Так, давайте мы сделаем так, напишите, пожалуйста, нам на общую почту, я попробую найти реквизиты и вам отправлю в обратном письме. Общую почту сейчас в чат отправила edusobac ру с пометкой для Юлии Романовой. Прям свой вопрос формулируйте Я ä, поищу разъяснение и отправлю вам. Так По радиоэлектронике здесь тоже на сегодняшний день возможность подтверждения страны происхождения товара с учетом предоставления сертификата СТ-1. Поэтому здесь важно предоставить сам документ в составе заявки. Каким нормативным документам, кроме 46-го федерального закона, порядок действий, регламентируется перечень необходимых документов поставщика и заказчика при необходимости изменения существенных условий. Законом перечень необходимых документов и действий не регламентирован. Здесь, более того, однозначно, по этому вопросу не будет каких-то инструкций, указаний. Нормативки дополнительно изданы. Здесь в целом будет обозначен в том числе порядок в части, это уже в целом следующий вопрос, в части списания неустойки, вот пока этот вопрос еще не регламентирован, но он однозначно будет по аналогии регламентирован с предыдущим периодом, когда мы страдали от коронавируса. В отношении изменений по существенным условиям по контракту, здесь действие только от поставщика, то есть от поставщика и заказчика, согласие от заказчика. От поставщика нужно обязательно, во-первых, я бы порекомендовала держать заказчика в курсе ситуации, мало того, что мы все знаем, мы понимаем текущую ситуацию, но нужно все обязательно фиксировать, фиксировать в виде уведомлений заказчику, видите теку... уведомления должны содержать информацию о текущем положении то есть вот вы со своей стороны вот эти вот действия выполняете вы информируете заказчика и совместно с заказчиком по соглашению сторон вы принимаете решение о дальнейших действиях если это действие в части то есть если заказчик подтверждает необходимость несения изменений в существенные условия контракта, то заказчик тоже должен понимать, что с его стороны потребуется согласование со стороны исполнительного органа власти на уровне заказчика, либо федеральный, либо региональный, либо местный уровень. То есть после получения данного согласования можно будет нести соответствующие существенные изменения. Так, если компания, поставляющая медоборудование американское его производство в Сингапуре, можно ли сейчас осуществлять поставку медоборудования, соответственно, сведенными санкциями Российской Федерации? Ну, с учетом тех изменений, которые произошли, прямо вот следуя требованиям, нет, нельзя. Но, опять же, здесь нужно смотреть будет по ситуации. Возможно, на практике будет допущено заключение контракта. Постройки будут, конечно, однозначно еще отдельные нормативные акты, которые будут регламентировать этот вопрос. Пока вот те нововведения, которые произошли, это только начало, это вот буквально, наверное, верхушка айсберга. Ждем остальных изменений и также будем с вами их обсуждать в режиме нашего вебинара. При ограничении поставки медизделий. По постановлению 102 нужно ли прикладывать 101, если произведено в России, а не в Евразийском союзе? Да, по общему правилу нужно прикладывать. И это требование, оно и в должно быть указано заказчикам. если немецкое оборудование требуется того же комплектующие, возможно ли закупка? Ну, вы сами понимаете, что если компания зарегистрирована в стране, которая попала под санкции, то по текущим правилам нет, невозможно. Но, опять же, здесь будут свои исключения. Да, действительно, по гособоронзаказу это исключение не применяется. Попадает под исключение. В отношении проведения закупки отдельными субъектами, то есть отдельными заказчиками. Да, вот кого интересует вопрос по... Разъяснением напишите мне, я поищу и отправлю в обратном письме. Так, ну вот вроде на все вопросы я ответила, которые в нашем чате. Посмотрю вопросы-ответы. Так, как быть в том случае, когда заказчик не идет на расторжение сторон, обязательно готовьте доказательную базу в отношении поднятия цен. То есть все, вся эта информация, которую вы здесь описываете, она с вашей стороны должна быть доказана в случае наличия разбирательства в суде. То есть когда произойдет расторжение, а в этом случае в конечном итоге односторонний отказ будет, если вы, соответственно, не будете исполнять соответствующим направлением информации для включения поставщика в РНП. Поэтому, соответственно, готовьте свою доказательную базу. Хотя здесь можно подождать все-таки, возможно, заказчик подумает, подумает, да, решит расторгнуться. Так, ну вот про офисную бумагу у нас вопрос был еще. Здесь попробуйте договориться с заказчиком на основании нового закона, на основании 46-го федерального закона. То есть есть ли возможность, есть ли потребность дальше исполнять и, соответственно, если договоритесь, то по соглашению сторон на основании соответствующего разрешения, которое получено заказчиком, заключайте доп. соглашение, дальше уже по новым ценам работаете с учетом измененных существенных условий контракта. Но здесь важно понимать, что в целом, соответственно, если заказчик заключает такое доп. соглашение, он должен э, учитывать, что лимиты до заказчика будут доведены, а не так, что заказчик заключает э, доп. соглашение, а по итогу лимиты не доводятся. Но здесь, конечно, эти изменения они не так просто были введены с учетом э, лимитов 46-й федеральный закон затрагивает только 44-й федеральный закон. Так, про, про страну происхождения товара. Там, где другие поставщики прописывают РФ, а по итогу это Китай. Здесь только доказывать свою правоту, что такие картриджи не производятся на территории Российской Федерации и доказывать правоту, скорее всего, не заказчику, а скорее всего, ФАС. Да, по поводу СТ-1 это касается Российской Федерации. Уточняющий вопрос здесь Марина Владимировна. Так, Вопросы я посмотрела вроде как все, хотя, возможно, что-то упустила. Если вдруг какие-то вопросы остались, пишите на ту почту, которую я скидывала. Иду собака.отси.ру. Будем с вами вместе разбираться, буду помогать и э, буду также высылать вам нормативную базу, в том числе вот, те письма, которые я обещала по ходу нашего вебинара. Так, уважаемые участники, я на сегодня с вами прощаюсь, благодарю вас за внимание, всего доброго, до свидания.